Здравствуйте. Можете рассказать нам немного подробнее об этой выставке? Какое ваше участие в этой выставке? И также немного представить нам картины, которые представлены на этом мероприятии. Эта выставка наша состоялась, я очень рада, на Всемирном философском форуме. Здесь из 15 стран приедут философы. И нам предоставили такую замечательную возможность собрать всех художников. Тема наша ⁇ Человек Земли. Выставка ⁇ Тема наша. Наши выставки ⁇ это Человек Земли. Поэтому здесь представлены картины разного жанра. И художники, в которых я собрала разных национальностей, выразили все то, что они чувствуют. Именно чтобы в философский форум, чтобы отражалось это, все отражалось в живописи, есть здесь разные, как я сказала, жанры живописи, поэтому я очень рада, что я могу рассказать о нашей выставке и представить наших художников. Один небольшой вопрос. Ну вот наш обычный читатель, зритель, читатель задаст недоумение немножко. Философы и э, картины, как это? какое взаимоотношение? Я ждала этот вопрос, поэтому я готов ответ. Философия всегда присутствует у художников. Вот я сама художник, и у меня была в прошлом году серия картин «Философия любви». Что туда входило? Туда входило и цветы, и люди, и инсталляции. То есть все, не все, а многие техники я применила к картинам и выпустила эту серию. О других художниках философия присутствует всегда в картинах, без философии без философии. Не состоится картина. Потому что я прошлась по нашей выставке, посмотрела, побеседовала с художниками, что несет именно эта картина, что он думал о, когда писал эту картину. У всех присутствует философия. Поэтому философия всегда. Художник без философии это, как Леонардо Леонардо да Винчи говорил, что э, если не существовало бы женщин, не существовало бы живописи. Тоже философия. Спасибо. А вы можете вкратце ну, немножко рассказать о тех картинах, которые мы выйдем на этой выставке? Здесь представлены, я собрала разные техники живописи и иконы. Есть у нас очень хороший иконописец. Это Христина Стамат. А э, Замечательно, картинам. это самое лучшее. Mm -hmm. Είλαγα με χρυσούλια στα μάτια. Έχω σπουδάσει στο Δύο συνόν. Έχω τελειώσει χορευα γεωγραφίας και παλαιογραφία ε, και σχέδιο μόνος επίσης. Ασχολούμαι εδώ και 33 χρόνια με την αγιογραφία. Ε, έχω διδάσκω τεχνικές διάφορες, δηλαδή, παράδειγμα, τσουκάνικο, στυλβοτό εν χάρακτο που είναι εδώ σε αυτή την εικόνα, διάφορες τεχνοτροπίες οι οποίες αναβιώνουν εδώ και χρόνια και έχουν έρθει πάλι στην επιφάνεια. Είναι ε, πολύ δύσκολες τεχνικές, θέλουν χρόνο και πολύ εμπειρία για να γίνουν. Ε, για το θεολογικό κομμάτι της εικόνας θέλω να πω ότι όλες οι εικόνες για να γίνουν... Όπως είναι έτσι σεβαστές και ιερές εικόνες, θα πρέπει πρώτα να πιστεύεις, να έχεις μέσα σου το Θεό που λένε, να πιστεύεις, να μιλάς με τα Θεία για να βγει αυτό το Άγιο αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Μπράβο. Ε, τέχει. Να φύγω. Έλα. Μπορείς, ναι. Πω, πω, πω, πω. Φεύγω εγώ. Ναι, ε, Μπορείτε ναι, πω, να κάτσετε. Κα... Δί... <χωρή> να κάτσετε. Όχι, μην είπατε μακριά. Τα είπα. Έλατε. Τα Καλά. Я пригласила кириус томаты, потому что у нее замечательные. Иконы. У нее во многих странах были выставки, многие заказаны, выполняют во многие страны. То есть по всему миру ее иконы очень треб, э, востребованы. Поэтому это у нас как бы наш, наш Бог охраняет нас, и тут Бог с нами. Поэтому я очень рада, что она присутствует на нашей выставке. Я думаю, что мы еще будем э, делать выставки с ее участием. И я хочу предложить других художников. Поговорим о других художниках. Что это у нас такое? Вот это у нас валяние. Очень замечательно грузинская художница. Она валяет по э, коже. Э, это техника валяния. То есть очень трудная, трудная эта техника, потому что каждую нитку она выкрашивает и создает этим самым картину. Я очень а рада, что... Показатели? Да, конечно. Вот еще ближе, ближе посмотрите, это не нарисовано, это все свалено, поэтому эта техника очень и очень сложная. И я очень рада, что присутствует эта картина здесь. Это две работы ее. А если не секрет, смысл такой уникальной техники, такой сложной, тем не менее, она вообще-то интересна. Это ст... смысл, особо выразительная такая. Это, это... старинная техника. Это старинная а мы, техника. конечно, мы возвращаемся к этому. Раньше, как краски, кисти, все это было все натуральное, все делалось да, годами, да. веками. То есть это старинное дело? Да, же, это. Была, это грузинская техника, так понимаю, да? Это нет. На... нельзя сказать родину, невозможно вычислить, потому что это наши валенки расписные. В России это тоже эта техника. Красок не существовало. Там аниловых красителей, которые мы уже рисуем, э, батик э, исполняем аниловыми красителями раньше. Сейчас уже химические красители, поэтому тускнет все очень быстро. Вот. Поэтому все, вот эта вот очень тяжелая техника, древняя, все те ковры, которые вытканы, которые свалены, ковры, это все именно в этой технике. Так что мы возрождаем всю сейчас. Если немножко в сторону ушли, я, mm -hmm. я прошу прощения, наоборот. Вы ушли в сторону, получилось, я Хорошо. вас записывал половину. Если скажу. можно, да, если можно, давайте подождите. Просто, просто вы не можете. Здесь вот, есть это художницу. Вот, вот подойдите сюда, пожалуйста. Mm -hmm. Встаньте. Здесь, да. И здесь а, это есть да, художница, да, да. я, я могу. Я мог поспать. снимать не вас, а да. на картину. Если mm -hmm. можно, э, да. Я сейчас ее посмотрю, как ее. Потому что она новенькая. Это София. София. Э, свила... Бус... Не. Невозможно сказать даже. Свили, да. Понятно. А, Хорошо. Расскажи, что это за картины? Какой техникой Это техника валяния. Очень э, древняя техника очень я очень рада, что возрождается сейчас все потихонечку возрождается мы ищем ищут художники красители натуральные, чтобы это все не выцветало, но э, в этой эта техника почему она очень ценится, потому что каждая ниточка окрашивается и сваливается вот в такую картину э, техника очень древняя и поэтому раньше когда еще в какие-то там годы. Нельзя сказать, чья родина, где родина этой техники. Это везде, или скандинавия, или Россия, или еще Грузия. Поэтому ее применяют везде. Раньше ее всегда применяли, а сейчас мы возвращаемся. Такие шедевры делают. И пальто делают. Я видела, была на выставке в Санкт-Петербурге. Делают шляпы, делают перчатки, делают картины. Я очень рада, что возвращается все, потому что это очень ценное. Я хочу рассказать о этой картине. Это художник Олег Кадыров. Замечательная тема и тема нашего сегодняшнего дня. То есть наш философский форум, форум посвящен человеку Земли. Если мы будем так относиться к природе, так относиться к нашей матушке Земли, это, вот так и будем мы жить. Посмотрите, этот человек своим телом прикрывает вот этот росточек. Потрескалась вся земля. И вот такой красоты мы не увидим. Это инсталляция на коже, живопись на коже. Это моя картина. Э -э магнолия на стеклянном столе. А вот это агат. Камень агат. Любовь. То есть если два человека, которые подходят и которые любящие друг друга, они соединяют свои пальцы, и жизнь у них, любовь продолжается. А это их дорожка на небеса. То есть любовь создается на небесах. И я возвращаюсь к картину Олега Кадырова. Если мы не будем беречь мир, если мы не будем беречь нашу природу, вот это может произойти. Ну и как всегда заканчивается свадьбой, я хочу представить вот замечательную фотографию нашего замечательного фотографа Ирина Команденко. Подойдите, пожалуйста. Ирина фотографирует свадьбы, снимает свадьбы, делает видео. Замечательно. И вот я очень рада, что представлена ее эта картина. Расскажите немножечко о нашей... Я хочу сказать, что эта фотография, наверное, с нее, наоборот, начинается вся философия жизни. Почему? Потому что, когда любовь между двумя, они рождают будущее. Если есть любовь, то это значит, есть будущее у планеты. И рождается потомство, и от всего этого уже идет развитие планеты. Вот. Я люблю фотосъемку, особенно свадьбы, Кристины. Меня приглашает всегда на счастливые моменты. Поэтому я горжусь своей профессией и благодарю, что меня пригласили на этот форум как фотографа. Я хочу сказать, что эта работа фотографа подразумевает ну, счастье. По крайней мере, я постоянно себя чувствую счастливой. Сначала, когда делаешь фотосъемку, потом обрабатываешь, отдаешь снова счастье. И уже потом бесконечно смотришь, делишься, другие смотрят. И, в общем-то, это процесс постоянного счастья. Я люблю свою работу. Замечательно. <смех> это работа Елены Ильяди. Фреска. Тоже старинная техника. Елена Ильяди из бывшего Советского Союза, из Казахстана. Она закончила художественную школу. Но замечательно. Она здесь очень много работает и по живописи. Но самая ее потрясающая работа – это... Копии кувшинов, которые амфор, и больших, и маленьких, у нее по всему миру, по всему миру у нее и выставки, и в музеях всего мира закуплены ее работы, и в том числе в России. В этом году мы подарили, Елена Илиади Ли подарила русскому, русско-греческому центру в Москве большую амфору. Это как бы так получилось, что 1, 1 января эта амфора уже была в Москве и начала год русско-греческой дружбы. Это такое для нас большое событие в нашем мире, что мы радовались и прыгали, и очень-очень были счастливы, что сделала Елена такой вот подарок, что русско греческая, э, греческая амфора сияла на столе, у не столе, а в русско-греческом центре, который руководит Паврос Арзумандидис. Ну, может немножко так об этих работах? Ну, на одной из них Посейдон явно с кем-то, а, да. а вторая, судя по всему, Арго? Да. Вот это знаменитое арго. Это копия, копия фрески, которая была... Вот Елена Ильяди немножечко задерживается, чтобы она подробнее рассказала. Вот. И в этой технике исполнено это знаменитое золотое руно. Let's okay. go.